Сезек, една не, библия, Завет. Недавно я взял одну украинскую Библию отсюда. И, доста времени, там на и Прошло уже много времени, и она у меня на машине, в машине Я скажу, Господи, та Библия ще там от солнца, дай мне человек, да я, я, я говорю Богу, эта книга уже сгорит скоро от солнца, пожалуйста, дай мне человека, да. которому я могу подарить ее. И слово какое молишь по Божьей воле. И слово очень верно нам, когда мы молимся по Божьей вере. На Еще на следующий день. Еще Господь мне Бог мне отправил И, ми И Мы работали вместе в одной квартире. А Я работаю по дереву. То есть не Он красит. Но я не могу уже воздержаться и говорю, ты кто вообще? Что говоришь на русский? Почему ты говоришь на русском? Я сам украин, я Из Украины у меня есть четыре детей. Как поправишь, только не Я спрашиваю... На ты не воюешь почему-то. По он пускат, сказал, что есть закон, това. по которому многодетные uh, отцы могут выехать. И, нечто в и сразу что-то ударило мне в голову. И казом, ли, един, много и я сказала, знаешь, что есть, есть кто-то, кто очень тебя любит. И, те приготовил подарок. и он приготовил для тебя невероятный подарок. И в и Библия. Я пошел в, в машину, взял Библию. И тот человек с доброго сердца. И у человека христиан, очень сказал, хорошее разбрах. сердце, доброе. Он православный. Молится за, Игор, за Игоря, никогда дали в наш Давайте будем молиться за Игоря. Я верю, что он придёт сюда со всей семьей И нас был благодарственный а завет. И он с благодарностью принял новый завет. И за животом, че трудно только че И я узнала, что его жизнь здесь тяжелая, он че... здесь работает на... на. маленькую зарплату с четырьмя детьми. И я предложил, предложила ему, чтобы он пришел, чтобы мы собрали одну кухню вместе. Не, обаче, в сердце, Бог вложит, да мне не так нужен был помощник, но Бог дал мне в сердце идею, чтобы я ему помог это человек сносится вчера с разделями и вчера мы с ним расставались уже и, той, как, приятно да с и он приятно мне говорит мне так приятно с тобой работать и я сказал мне сме другой не со мной но с тем кто внутри и ему меня. за рассказал и... ему че человек почти спасен почти я ему и, и я верю что он уже почти спасен ему только осталось принять христа да молим за Игор, семейство. я бы хотел чтобы мы молились вместе за Игоря, за его семью и за, игуровцы, курица, тука, в Варне. и за всех э, украинцев, которые сейчас в Варне. Да. Свидетельство. Второе свидетельство у меня. А, затова я стоял и помолил, а, если може, пастор может, да мне разреши, да го Поэтому я попросил разрешение у пастора, чтобы он мне позволил рассказать. Да, децата не са в верващей семейство. Мои дети родились в верующей семье. Обаче некоторые от них вече им дори тука, до религия некую некоторые всички. из них не все но некоторые им уже надоело религия я заехал в церковь с кое и они ушли из церкви и мне сейчас тяжело на сердце и по малки те на лагерге есть практически несколько младшие они поехали в лагерь закоили под <laughs> уже и... много раз они ездили а... Давид, разболел от грипп. И Давид заболел этим гриппом летним. Венаге, лагера, и сразу как он приехал лагеря. из лагеря. И много по тебе хмесь за предизовывали здравствование, заисцеление. много молились и это не всегда быстро происходит. Основным а составом дара исцеления. У меня нет этого дара исцеления. Ну, как нечто, мое меня третий Но внутри что-то у мне разгорелось, я вспомнил 103-м псаломе русские 100 и 102 да. в русской Библии. И третий стих тот кто прощает все твои беззакония исцеляет все твои болезни и этот стих очень сильно коснулся меня Майка ми е в небе вече, но Я вспомнил той... свою маму которая уже на небесах цели на изусть. она наизусть цитировала весь этот псалом других псалмов. и еще другие тоже и, да на и она вдохновляла меня учить псалмы наизусть и... Второй день. Давид с температурой и это был уже второй день, у Давида была температура, ну, его казах, рвало. «Прочти стиха, Сейчас и я сказал ему, прочти, пожалуйста, этот стих, я не буду за тебя молиться, просто сам прочитай. И, познаете, как случилось, и... угадайте, что случилось на следующий день. Давид, Давид встал, да начал есть, признак на это признак уже, что он ему лучше. Потом он вышел и сказал, поехали на море. Я, слава на Бога. я сказал, да, слава Господу. Верен на Он верен своему Слову. Написано, что если вы наступите на Его Слово, Даже сещами, жена, ограничена, я, взяла я вспоминаю, нее, была одна женщина, что которая пише, была что ограничена, Я <laughs> в... <laughs> она да это правят, место а не и пошла, да похулия, хотела Бог. наступить уже на Библию, потому что так написано. Но, Но... давайте не будем этого делать. Да, а... Бог е верен, да то Бог верен делать то, что Он уже обещал. И несколько я примерно, но меня да сегодня читал это место, что Земля закончится и Небо закончится, но Его Слово не не закончится. Верен е Бог, и с кем давал Бог верен. Независимо в каких проблемностях? Uh, независимо от ваших проблем. Независимо, как Независимо не от финансов их или нет. Независимо. Независимо от случая, я бок, сегодня выходила из дома и случилось что-то неприятное, поэтому сегодня а, по но лице. все равно вы, Хора, вы всегда лошади. можете встретить людей, которые не в духе, но важно не то, кого ты встречаешь, а как ты реагируешь. И а сапокая вам несколько за реакцию, на христиане. Я покаялся сегодня за мою реакцию, потому что это была нехристианская реакция. пример Она была не такая хорошая, но и не была хорошим примером для моих детей. А благодарите и сдадимо в Но до только есть полмет стихи хваля Бога я пришел сюда и прославляю Господа и думаю Господь прости меня. И кто армянец, а кто я, правда, реагирую как армянин, но не и как И, может христианин. быть, человек, наверное, то, что -то копытом, вошь, и и меня, да, меня задерживает здесь на земле, потому что я спрашиваю Бога, что ты, пастор, держит меня гости? еще здесь. Ни сме гости потому что Пастор тоже говорит, что мы здесь как гости на этой земле. Я, я же бизнес ме нито пари, и нито Я чувствую нечто. себя реально как гость, меня не интересует ни бизнес, ни работа. И все что говорят, ты, не, не армянин что-то не в Америке три года и целый живи... мой род там. Я жил три года в Америке, целый мой род там. И когда ты когда я им сказал, что поеду обратно в Болгарию? такая они подумали что я сошел с ума сам как бог но я услышал что бог меня призывает обратно значение за что не важны причины почему но важно то что я услышал его голос искомкугацами и хочу сказать что когда мы покорны его слову его благословением очень изобильное. Искам да му изобилие, я хочу поблагодарить его за это изобилие, которое он мне на дает. Години, в этом возрасте сила, такую силу. Толкова, а, не могу такого да объяснить. У часов на день, по некоторым местам надо да работать. Иногда мне нужно работать по 18 часов в день. А когда ты на 35 или пять бизнеса, у тебя 16 часов припадал? А когда мне было 35, я делал ту же работу. я и в обморок не не падал. Божий дух, который живет в нас. Божий дух, который живет в нас. Это Дух, который нас держит. Я хочу вас благословить этим Божьим Духом, чтобы мы были Ему покорны, и вы, я и вы, и чтобы мы услышали эти слова, мой добрый верный слуга. Ты был верен в малом, и теперь я сядь я десную. Аминь. Аминь. Gracias.